тебя, дорогой друг! Снимаю это видео обращение для того, чтобы ты мог или могла ближе со мной познакомиться. Меня зовут Лотникова Екатерина. Я являюсь одним из основателей и руководителей интернет-проекта Корпорация Здоровых успешных свободных одним из твоих вышестоящих директоров, одним из людей, которые жаждет тебя научить зарабатывать в нашем проекте большие и даже очень неприлично большие деньги. А вот очень часто мы слышим от новичков такие вопросы «А вы не робот?». Дело в том, что все наше обучение поставлено на видеообучение, на переписки, и нет вот такого живого общения, что очень для многих бывает непривычным. И поэтому я снимаю это видеообращение, чтобы ты, мой друг понимала, понимал, что я живой человек. Две руки, две ноги, все то же самое. Я просто больше зарабатываю тебя. Почему? Потому что я в этом бизнесе больше знаю. Я в этом бизнесе больше сделала своими собственными руками. вот. Поэтому ты можешь зарабатывать столько, сколько я. Даже больше меня. И я с удовольствием тебя всему научу. Если я тебя обучаю лично, это одно. Если тебя обучают менеджер, нашего проекта, это другое, это значит, что ты ко мне тоже можешь обратиться, со мной тоже можешь пообщаться, я буду только очень рада. Ну, а все наши менеджеры, они очень высокие профессионалы, поэтому он обязательно тебя научат всему, чему нужно, но я тоже рядом.